Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 22 марта и давайте посмотрим, как у нас сегодня торгуется рынок после данных, которые вчера выходили в США. Начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня с утра смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 20 и 19 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения с целями роста до 1,2490. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 20 и 21 марта. Это отметка 1.2241. А пара британский фунт американский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста на текущий момент это область 42.73, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 20 марта на уровне 1.3982. А пара американский доллар, канадский доллар вчера продолжила свое нисходящее движение, доходили до уровня 1.2889 и на текущий момент тенденция нисходящая также сохраняется. А предполагаемые цели для снижения это область 1.2802, ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 20 марта в области 1.3104. А пара американский доллар, японская иена сегодня с утра торгуется ниже минимальных значений, которые были зафиксированы. 21 и 20 марта, что также нас переводит в фазу нисходящего движения и цели по снижению это область 105 105.11. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера и 20 марта на уровне 106.63. А пара австралийский доллар, американский доллар, вчера как раз на данные, которые приходили с США, смогла пробить максимальные значения 19 и 20 марта, что нас переводит в фазу восходящего движения, то есть продолжение тренда на часовом таймфрейме в сторону тренда на старшем таймфрейме, и на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. цели роста ближайшая – это, во-первых, обновить максимальное значение, которые мы видели вчера, то есть уйти выше отметки 1.7779, ну и далее двигаться по направлению 79.27. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашнего дня на уровне 76.71. По паре еврофунт тенденция нисходящая сохраняется. У нас здесь не меняется уже а, довольно-таки долгий а, период времени. Цель по снижению ближайшая – это уйти ниже уровня 86.75. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня. Это отметка 87.57. Золото вчера также смогло закрепиться выше максимальных значений, которые мы 19 марта. Закрепили за уровнем 1000. 319 долларов за тройскую унцию, что нас переводит также вновь в фазу восходящего движения по данному активу. Цели роста, ближайшее это движение в область 1345, ну и далее на 1367. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если золото сможет преодолеть минимальное значение, которое мы видели 19 и 20 марта на уровне 1307 долларов за тройскую унцию. По нефти марки Brent тенденция восходящего сохраняется. Ближайшие цели роста это область 7108, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашнего дня, на минимуме среды на отметке 67.49. А по индексу DAX на текущий момент тенденция боковая сохраняется. Мы можем даже здесь выделить некое подобие треугольника. Но в любом случае более ясное направление движения у нас появится в том случае, если мы увидим индекс DAX либо ниже отметки 12163, это минимальное значение 19 марта, либо выше отметки 12454. Если индекс DAX пробивает минимальное значение, то в данном случае будет преобладать тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма с целями снижения до 11809. Ну а если будет пробой уже в сторону покупок, то цели роста это 12709. А по биткоину тенденция восходящая сохраняется, цели остаются прежние, движение в область 10000, а ближайший разворотный уровень у нас сместился на минимум вчерашней торговой сессии. Это отметка